Земной. Я странник, уж пора расстаться мне с этой жизнью и домой. Я странник, уж пора расстаться мне с этой жизнью и домой. Спаситель я весь и вечно В душе смиренной никогда И чтобы свет твой не затмился В душе смиренной никогда Крест мучения на подвиг на меня. Пусть тропая твой крест мучения на подвиг вдохновят